Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим суп со скумбрией и морской капустой. Для этого нам понадобится картофель, морковь, скумбрия, маринованная морская капуста, лук репчатый, соль, черный перец душистый, сахар, чеснок, укроп и растительное масло для обжарки. В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук. когда лук у нас стал полупрозрачный добавляем морковь обжариваем 5 минут лук и морковь постоянно помешиваем за 2 минуты до окончания добавляем морскую капусту Обжаренный лук, морковь и морскую капусту оставляем в сторону. В кастрюлю засыпаем наш картофель и скумбрию. Доводим до кипения. Снимаем накипь. Солим, перчим, добавляем сахар, чеснок, переключаем на медленный огонь, когда наш суп закипел, добавляем морковь, лук, морскую капусту, заводим до кипения После закипания добавляем наш укроп, все перемешиваем, готовим еще 5 минут. Вот у нас получился такой замечательный суп. Приятного аппетита!